Чудеса — это когда третья стадия победы над судьбой наступает. Когда близкий человек, пьяница, приходит трезво и говорит, «Я хочу с тобой жить», раскаивается. У кого такое произошло? Поднимите руку. Вот два человека чудо испытали. А чудеса приходят, почему? Потому что есть Любовь. Да Человек Любовь свою культивирует смело, отважно. Чудо, неосомненно, в жизни будет. У меня тоже много чудес было. Я не хочу рассказывать. Люди потом в интернет завистливые очень пишут высказывания. Говорят, что я горжусь этими чудесами. Ну, неважно, может быть, и горжусь. Таким образом... Надо понять, что эта жизнь удивительна. Она удивительно, прекрасна, если мы отрываемся от своей обыденности. Если мы постаем, перестаем думать только о заработке, о заботах, о своих. И начинаем смело с утра молиться, смело общаться с природой, смело изучать, как правильно жить, смело питаться правильно. Как мне одна женщина подошла вчера и говорит, Олег Геннадьевич, я не хочу есть мясо, но мои родственники говорят мне, что когда я буду беременной, то ребенок будет недоразвитым, если я не буду есть мясо. Я говорю, ну, вы не волнуйтесь. Может, вам начать есть мясо, чтобы он был доразвитым? Она говорит, нет, я не хочу есть мясо, но я не знаю, что мне делать. Подскажите, что мне делать, чтобы я без мяса питалась, и у меня ребенок был доразвитым. Я говорю, а вот вы знаете, говорю, вообще-то ну это полная чушь, то, что вы сказали. Что если вы не будете есть мясо, ребенок будет недоразвитым. Это полная чушь. Во-первых, Никаких таких научных исследований не было. Больше того, я знаю много других примеров, когда дети, когда мать не ест мясо, наоборот, лучше развиваются и растут. Больше того, эта идея, что мясо является полезной пи пи пищей, это вот это вот чушь. Потому что уже куча диссертаций написана на эту тему, и, и тем врачам, которые привязаны к мясу, все равно этого недостаточно. Например, китайцы сделали глобальное исследование недавно. Миллионы людей участвовали в этом исследовании. Одно из самых больших исследований в мире. Они доказали, что мясо является главным канцерогеном. И Всемирная организация здравоохранения объявила, что мясо является вредной пищей после этого. Я сам видел эти высказывания. Но потом мясные компании начали душить Всемирную организацию здравоохранения. И она поменяла формулировку. Что, типа, как бы, как, знаете, анекдоты. Прапорщик, а крокодилы летают? Дети где тебе сейчас летают? Как они могут летать? Они же крокодилы. А товарищ генерал сказал, что летают. Ну, конечно, летают. Маленький-маленький, низенький низеньки, трошки пролетит и сядет. Ну так, Смирная организация здравоохранения, она описала насчет мяса. Лучше поменьше, поменьше. Ну можно, можно, можно. Ну поменьше. Или, допустим, где-то, по-моему, в 1969 году объявили, что без мяса возникают незаменимые аминокислоты в организме, истощаются. Что там есть без мяса незаменимая аминокислот. Потом в 1979 году Всемирная организация через 10 лет уже зарафонение объяснила, объявила, что незаменимых аминокислот нет. В пище без мяса хватает всех аминокислот. Провели исследования, доказали, что все хватает, все нормально. Но идея осталась. Как знаете, в этом еврейском анекдоте женщина звонит Подружке говорит, у меня кольцо потерялось, когда ты у меня в гостях была. Так говорит, да я не брала у тебя, честно, кольцо. Она говорит, знаю, что не брала, я его нашла, но осадочек остался. Так и здесь тоже, как бы уже, ну всем известно давно уже, что нет незаменимых аминокислот, а вообще, ну то есть все заменимы, без мяса, все в кислоты есть. Но все врачи до сих пор, уже 40 лет прошло, говорят об этом. Теперь возникает вопрос, а почему они об этом говорят? Потому что они привязаны к мясу. Они хотят есть его. Теперь сразу возникает вопрос, а почему люди привязаны к мясу? Нет, мои хорошие, все гораздо глубже. Послушайте меня. И поймите, почему люди, которые перестают есть мясо, им становится тяжело жить. Может быть, они даже чуть-чуть худеть начнут. То, что они там истощают все бедные. Нет, просто им станет тяжело жить психически, физически. Слабость появится. Слушайте внимательно. Постить душу или понять более тонкую природу вещей мешает наша привязанность к телу. Наше желание жить в этом теле и наслаждаться этим телом глубоко сидит внутри нас. И есть три способа наслаждаться телом. Три способа. Это тайное знание, о котором я сейчас говорю. Не все его примут сейчас. Первый способ наслаждаться телом — это обычный способ, который мы все знаем. Это нежить тело, то есть валяться, отдыхать это кушать, наполнять тело едой, и хочется побольше всегда, потому что мы привязаны к телу, мы, мы душа, мы вообще никак не зависим от этого тела, мы используем это тело для жизни. Но человек, привязанный к телу, начинает считать себя телом, он перестает понимать, что он вечный, он считает себя телом, и поэтому тело для него становится самым главным в жизни. Особенно это сильно проявляется у юношей и девушек, которые бредят просто телом, они начинают худеть, там качаться, все время об этом думают, о том, как тело выглядит. Это естественно в, ужас, в юношеском возрасте, но когда женщина в 70 лет натягивает себе щеки на уши, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, тогда это уже печально. Видеть этот факт очень печально, потому что она уже костями гремит. Зачем ходить в короткой юбке? Могла бы постесняться, это некрасиво уже. Женщина, которая поет. Итак, телесная концепция жизни меняет сознание человека, не дает ему думать о себе, как о душе. Это опасно, но это есть в нас, во всех. Если человек отвязывается от тела, он способен совершать аскезы, способен поститься, способен омолаживать себя, потому что привязанность к телу мешает человеку жить. Привязанность к телу является главной причиной старения быстрого. Человек сильно привязан к телу, он объедается, пересыпает, поздно встает с постели, ленится. Гиподинамия означает привязанность к телу. Человек должен заставлять тело. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Для того, чтобы жить в здоровом теле, надо его мучить, это тело. Мучить чем? Природой, постом, движением. Услышали? Это очень важно. Принципиально важная позиция — это первая. Первый тип привязанности к плоти, к телу, это привязанность к своему телу. Второй тип привязанности к плоти, это привязанность к телу противоположного пола. Называется желание секса. Это тоже привязанность к телу. Если привязанность к моему телу меня держит в рамках болезней и тяжелой жизни, чем больше я привязан к телу, тем больше боли, бол болею. Чем больше я вне привязанности к телу, тем могу больше быть здоровым, потому что я могу поститься, двигаться и закаливаться, там, заставлять тело быть закаленным, крепким. Сильная привязанность к сексу. Человека привязывают к замкнутому кругу жизни желание секса означает неспособность вырваться из обусловленности вот этой жизни на земле, в человеческом теле. Высшие тела получить сложнее. Человек должен ограничивать свое половое желание. Но вот это вот второе, что я сказал, это уже не искусственная вещь. Если человек искусственно пытается ограничить свое половое желание, он может разрушить даже семью свою. То есть это все возникает как награда. Если человек занимается духовной практикой так сильно, что даже его судьба теряет к этому интерес, который стоит перед ним, тогда уже можно повышать стандарты половых отношений. Ведь это повышение стандартов является гарантом сохранения семьи. Потому что перебор в половой жизни приводит к отвращению друг к другу. Злобе, скандалам и разрушению семьи. Чем больше половых отношений, тем сильнее привязанность людей друг к другу. Привязанность вызывает боль в отношениях. Человек больше начинает видеть недостатков, оскверняется, злится, начинает орать, ругаться там и так далее. Без этого невозможно жить. Понятно, что нужны эти отношения, потому что накапливается желание. Желание заставляет нас есть, спать, мы без этого не можем жить. Также человек не может жить без этих отношений. Но рано или поздно нужно понимать, что здесь не нужно перебора. Любой перебор разрушает человека. Когда человек, мужчина лишнего занимает сексом, он теряет волю, теряет память, теряет здоровье. Половое здоровье тоже теряет теряет силу семени, он не может уже зачать ребенка, потому что семя становится слабым и так далее. Женщина, когда излишне занимается сексом, она становится грязной изнутри, она становится капризной, противной, злой, раздражительной, и ей все неприятно, чувствительной, чрезмерно становится. Поэтому нужен баланс, в этом балансе. И третий вид самой грубой привязанности к плоти — это привязанность к плоти со знаком минус. У меня две сестренки есть, одна родная, другая двоюродная. Они сидели, им было по шесть лет перед телевизором, смотрели мультфильм, в который курочка прыгала такая счастливая и почему-то попала на стол в жареном виде. И одна сестренка двоюродная заплакала. Она сказала, что... Мне жалко курочку, я люблю курочку. Почему ее зажарили? Двоюродная сестренка сказала. А родная сказала: а я люблю жареную курочку. Я тоже люблю курочку, но жареную. Видите, оказывается, есть два вида любви курочки. Я был старше на 7 лет, и я так внимательно слушал, думаю оказывается, есть два вида любви к курочке. Надо разобраться в этом вопросе. Потому что обе искренне любят курочку. Я смотрел на них, начал изучать эту тему, думаю, одна любит живую, а другая — жареную. И та, и другая любит. Вопрос заключается в том, как от этого курочки. Какая любовь ей дороже. Иногда... Реклама мясокомбината, коровка такая прыгает на лугу, такая довольная, счастливая, улыбается. Приходите в такой-то мясокомбинат. Коровка счастливая такая улыбается. Сомнительно. На самом деле следует знать, что вот эта привязанность, грубая привязанность к плоти уже перебор. Если привязанность к себе к своему телу еще как-то можно терпеть, себя можно побаловать. Привязанность к телу близкого человека ⁇ это ну, нормально на определенных этапах развития личности. Но привязанность к телу того, кто отдает тебе свое тело ради этой привязанности, это перебор. Это уже перебор. Поэтому в древней культуре слова эти, связанные с телом, обозначили очень четко. Мамса. са «Мам» означает «я», «со» означает «похожий». Слово «мамса» обозначает «мясо» на санскрите. «Мя-со». «Мя» означает «я» с древнерусского. «Со» означает «соединение», «сотрудничество», «соискание». То есть это означает «соединение». Близость к чему-то. МИТ. МИТ. МИ означает я, ИТ означает такое же. Оно. Я, оно. Чувствуете сходство или нет? Сходство понятий чувствуете? Древние люди знали, что они едят. Они едят себе подобных. Похоже на нас, потому что животные, они такие же, как грудной ребенок в возрасте одного месяца. У них такое же сознание. Грудной ребенок в возрасте одного месяца почти себя не осознает. Он человек, он потом себя осознает. Но сейчас он себя не осознает. Значит ли это, что можно его зажарить? Нет. Животное точно так же себя не осознает, потому что оно эту фазу проходит медленнее. Фазу самосовершенствования проходит медленнее животное. А самосовершенствование в теле животного приходит через милость. Любовь дает животным возможность поменять тело на более прогрессивное. Домашние животные ⁇ это последние жизнь в животном теле. Собачки, кошки, все коровы, домашние животные, все последние жизни в животном теле, в этих животных. Они уже близкие отношения с человеком имеют. Чему бы человек не привязывался, кого бы он не любил, такого бытия он достигает в следующей жизни. Если ты привязываешься к Богу, любишь Бога, попадаешь к Богу, привязываешься к жене, получаешь такое же тело, как у жены в следующей жизни. Привязываешься к мужу, получаешь такое же тело, как у мужу, привязываешься к собачке, любишь собачку и больше никого. А я, Олег Геннадьевич, только собачку люблю. У меня самая любимая это собачка. Тогда извини. Это уже опасно. Собачка должна служить человеку, она получает новое рождение. Человек не должен влюбляться в собачку. Он должен в Бога влюбляться. Вы что-то приуныли все. А? Очень расстраиваться. Все хорошо, любить надо животных обязательно. Означает давать им возможность служить человеку. Привязываться не надо. Любить можно животных. Заботиться, ухаживать нужно. Привязываться не надо. Что такое привязанность? Это когда ты собачку тискаешь. Видите, «Ти моя хорошенькая. <гадренный»>. Не Это привязанность. Опасно, ты наслаждаешься животным телом. Значит, получишь животное тело. Пускай бегает, прыгает. Дай ему возможность любить тебя, верить. Дай возможность служить. Но привязываться не надо. Привязываться к Богу. Привязанность это означает, что твое тонкое тело переформировывается во что-то другое уже в это время. Привязываешься к ребенку, в следующей жизни получишь такое же тело, как у него. Это неплохо, это нормально. Человеком родиться это большая награда. Но если ты к собачке привязываешься, не очень хорошо. К зайчику еще хуже. К ящерице еще хуже. К рыбке еще хуже. К медузе еще хуже. К туфельки еще хуже. Вирусы папилломы еще хуже. Разные стадии развития животных тела. Итак, основная формула, как человеку развиваться, как побеждать судьбу, спета моим другом, писателем, поэтом Ярославом Климановым. Сам написал песню, сам спел. Песня очень актуальная для сегодняшней лекции, послушайте ее. Там все формулы записаны, как побеждать судьбу. Три основных постулата там. Спи, три основных постулата. Первый постулат — нужно сражаться за свою духовную жизнь, нужно восстать против обыденности. Второй постулат — человек может Богу идти только за кем-то, только слушая голос старшего, только слушая наставления старшего, только видя его жизнь, радуясь его судьбе, человек может перенять от него силу. Нужна сила. Это второе правило. То есть первое правило — это сила воли, это вызов. Нужно заставлять себя. Второе правило — это идти за старшими, верить в них. И третье правило — это верить в победу. Человек должен точно знать, что он победитель в этой жизни. Он не раб. Он точно будет счастливым, сто процентов. Послушайте сегодняшнюю лекцию, да. Понижается гемоглобин? Вы знаете, дело в том, что в современной культуре нашей кажется, что пища, питание без мяса — это постное питание. Вот смотрите, постное питание означает что человек не ест много жиров, белков, он питается просто какой-то скудной пищей. Это называется постная пища. Так вот разделите питание без мяса, понимание питания без мяса и постной пищи разделите, потому что питание без мяса это пища маслянистая, сильно белковая. Человек так должен питаться без мяса, потому что в мясе есть белки и масла, все там внутри содержится. Поэтому дополнительно масло, пищу не нужно лить и не нужно есть бел, белковую пищу. Но когда человек ест без мяса, просто питание другое. Вот ведическая кухня, она вот именно такая, там очень питательная кухня. Из, моло, из молочных продуктов делается много разных белковых блюд. Есть такой прессованный сыр, его обжаривают, там добавляют. Вот Добавляют топлёное масло сильно, в пища сильно маслянистая становится. Это не вредно для здоровья. Когда человек в обед много масла ест, не вредно. Я всегда в пищу много сметаны добавляю. У меня нет никакого атеросклероза, как обычно говорят об этом. Атеросклероз возникает от мясной пищи, потому что она замораживает тонкое тело мясная пища, оскверняет его. В результате нарушается обмен веществ. Каналы забиваются тонкие. Есть другая причина а, анемии. Понимаете, мясная пища она наполняет человека таким огнем, плотским огнем и наполняет его как бы, энергией, такой лени, как бы приземляет сильно. И это способствует поддержанию некоторых функций в организме. Знаете, что когда человек не ест мясо, он, его психика становится легче, ему легче жить становится, он легким таким становится, подвижной, энергия становится подвижной в организме. И эта подвижность может привести к тому, что, допустим, функции крови могут немножко упасть. Это все легко компенсируется. Знаете, что все виды анемии лечатся очень просто. Начните просто больше двигаться. Причина анемии — это слабое усвоение веществ, ты просто почему они имеют потому что организма мало силы всасывать в себя и все что-то когда человек не ест мясо организм расслабляется он становится слишком благостным означает ничего не хочет делать такой балдеет ему хорошо и он не всасывает в себя пищу расслабляется первый контакт со счастьем у всех расслабление в организме тоже надо заставить его трудиться когда человек не ест мясо, он ест достаточно белковой пищей, двигается, занимается спортом. Аниме быть не может. Просто исключено. И эта идея, что у всех вегетарианцев снижен э, гомоглобин в крови, это полный бред. Меня снижался, спрошу, меня а потом же нормально стал. Не знаю. Ну, измерите. Я не вижу, что у вас сейчас снижен был гомоглобин. Вы знаете, у меня в Омске есть много врачей знакомых. Они взяли все вместе, сходили, сдали кровь у них у всех гемоглобин выше нормы, у всех до одного. У меня тоже гемоглобин выше нормы. Я знаю одно глобальное исследование по крови, оказывается, у вегетарианцев гемоглобин выше в крови, чем у обычных людей. Но когда, допустим, женщина начинает вынашивать ребенка, то, допустим, человека, если она ест мясо, то один режим жизни, а не ест мясо другое, если женщина не ест мясо и вынашивает ребенка, ей просто нужно больше больше чуть-чуть двигаться, и все. Каждый день гулять на улице. Этого достаточно, чтобы хватило активности в организме, чтобы всасывать достаточно железа и белков. Все. Просто поймите, для того, чтобы все всасывалось, нужно движение и воздух. И все. Точно так же, как в топке горит огонь, нужно, чтобы воздух подавался. Точно так же и в организме. Просто когда ребенок развивается, нужно больше воздуха и движения. Все. Гореть все должно сильнее. Вот и все. Вся, вся песня. Все очень просто. Если у вас низкий гемоглобин, больше гуляйте, двигайтесь, он тут же повысится. Все. И не забудьте, что надо всегда. Пища должна быть без мяса маслянистой и белковой. Она не должна быть скудной. Больше моло молока в вегетарианских блюдах, во всех все молочное должно добавляться. Вот, допустим, в, в овощи тушеные надо добавлять сыр или вот этот прессованный сыр, вот этот адыгейский сыр, жваджаривать, добавлять. Можно сметану в суп добавлять, можно добавлять в салат тоже это, творожную крошку, допустим. Понимаете, просто везде добавляйте белок и все, и нормально все. Ну? Спасибо, супер. Видите, как много трудностей в понимании, благости? Да. Садитесь. Я вам сейчас это объясню. Есть разная вера. Есть вера, означает гармония. Восхищение человеком, гармония с человеком, восхищение, понимание. Это первый тип веры. Восхищение, понимание и гармония. Такая вера, она достигаться, должна достигаться в личных отношениях. Я должен восхищен быть человеком, понимать его очень хорошо. И должен проявлять к нему заботу, ласку, внимание. Верить означает другое чувство. Я могу опереться на этого человека, допустим. Я ему доверяю. Это вера в человека означает. Без веры в Бога невозможно вера в человека, потому что вера в Бога, вера Другого качества означает предание и постановка высшей цели жизни. Бог является высшей целью жизни, это прибежище, это то, без чего невозможно жить, это то, к чему я стремлюсь, это моя единственная надежда, это то, что мне дает победу, это то, без чего я погибну. Понятно, да? Такая вера, она уникальна, и она никому, кроме Бога, принадлежать не может. Если человек считает убежищем человека, если человек считает человека целью жизни... Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой я буду с тобой. Чувствуете, нет? Это означает, что Бог кем-то заменен? Или доверие просто человеку? Доверие — доброе отношение а жизнь еще длиннее. Вот это вера в человека. Да, смотрю в тебя, как зеркало, да, до головокружения, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в этом отражении. Это означает верю в тебя. Не видеть мелкого, не надо ругаться, не надо свое доказывать, не надо принципы человека ставить, не надо условия ставить, не надо пытаться добиваться своего, ломать человека своим мнением. Не надо. Давай не видеть мелкого в дезинкарном отражении. И тогда любовь будет долгою, но жизнь еще длиннее. В следующей жизни ты, может быть, не будешь с этим человеком уже. Поэтому люби больше всего Бога. Люби больше всего Бога, потому что иначе ты потеряешься. Целью человек не может быть. И, и это невозможно. Он не выдержит. Безответная любовь как раз это и есть. Вот смотрите, формула. Человек не полюбил Бога, но хочет жениться или выйти замуж. А любить-то хочется. А любовь, она выбирает цель жизни. Знаете об этом? Когда человек любит кого-то, это становится целью его жизни. Мы не можем планировать эти вещи. Допустим, я решил Бога сделать целью жизни, но полюбил не Бога, а ребенка. В результате ребенок стал целью жизни, планировать невозможно. Как определить, что ребенок стал целью жизни по ребенку? Если ребенок становится капризным, отшвыривает тебя от себя, не может тебя рядом с собой терпеть, ему плохо рядом с собой. Это значит, что ты его считаешь Богом. Он начинает наглеть, звереть, злиться. На тебя не переносит. Все. Неправильное мышление. То же самое человека, смотрите, я хочу выйти замуж. Давайте песню послушаем. Это очень важно. Важная песня, важная тема. Все очень важно. потому что после первого раза он попадает в жуткий стресс на несколько лет. Я исследовал эту тему. Жуткий стресс на несколько лет. И этот стресс неизбежен. Вот смотрите, когда человек начинает верить в человека, вера — это особый вид любви, в которой душа начинает очень сильно, сильный обмен делать. Сильный обмен. То есть она не только забирает ну, то есть не только отдает, она хочет также забирать столько же. Понимаете, когда человек верит в человека, влюбляется так сильно, это неизбежно разрушает отношения. Потому что этот человек перетягивает любовь на себя. Он так сильно тянет любовь на себя, что у того ничего не остается. И бывают такие люди, которые всегда одинокие, потому что они так сильно верят в любовь к человеку, они так мечтают себе встретить такого человека, который бы я сильно любил или любила, что они в результате перетягивают на себя энергию любви. То есть они сами любят, им очень нравится человек, а тому шансов не оставляют. В результате получается, что я люблю человека, а он меня замуж не хочет брать, потому что ему тяжело со мной. Вот подними, поднимите руку, кто не выдержал такую любовь. Вот вас любили, и вы бросили близкого человека. Невозможно выдержать. Вот так вот сильно любят, когда тебя, тебя все выраворачивает наизнанно. Ты устаешь рядом с человеком. Ты не можешь с ним находиться рядом, у ты устаешь просто. Тебя выматывает. Но люди все хотят любить. Они не хотят быть любимым. И ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Когда я люблю человека, он меня не берет замуж. А когда меня любят, мне не нравится. Что мне делать? Ответ знаете или нет? Какой ответ? Да, соглашаться, когда тебя любят, хоть и не нравится, Потому что поверить в Бога — это долго. Полюбить Бога — это долго. А вот у тебя так устроено неправильно все внутри. Ты наказан этим неправильным представлением. С прошлой жизни неправильную любовь культивировал. Дурманом сладким веет у тебя от слова человека страшная энергия. Результат печальный. У меня одна родственница, она долго не могла найти себе близкого человека. Я объяснил это все заранее. Говорю, у тебя так все устроено, что ты, если кого-то любишь, ты перетягиваешь энергию любви, он тебя бросает. Выход только один — нет гарантии, что тебя не бросят, ты героя не найдешь себе. Поэтому, если кто-то тебя полюбит, он перетянет у тебя энергию любви, он такой же, как ты, такая же судьба, тебе надо выйти за него замуж. Проходит некоторое время, она мне звонит, говорит, «Слушай, Олег, точно вот сейчас меня хороший человек любит, ему вообще не нравится». Хороший такой человек, хороший очень, но приятности от него никакой нет. Я нахожусь рядом с ним, как будто дань какую-то ему отдаю. А счастья не испытываю. Чем мне за него замуж выходить? Я говорю, да. Слушай, Олег, ты уверен? Я говорю, абсолютно. Я говорю, отличный человек. Она говорит, я сама знаю, что отличный. Таких не бывает. Но мне с ним скучно. Я говорю, не волнуйся, все это пройдет со временем. Он насытится любовью, когда натянется любовь, он успокоится, и дальше она пойдет назад. Он говорит, сколько ждать? Я говорю, ну немного, пару лет. Пару лет это много? Я говорю, ну нет выхода. Или одна остаешься, или принимаешь такой вариант. Она подумала, подумала, приняла. Прошло уже какое-то время, больше года, она говорит, уже получше, чуть-чуть получше, но вообще тяжело было с самого начала, жить человеком, которого не любишь. Она ему не говорила, что она не любит, мне только говорила. Она ему улыбалась, служила, и чувство долго. А сейчас уже рада, что так получилось. Чувствуете, какая западня бывает в жизни у людей? Одиночество — это интересная штука. Некоторые женщины одиноки просто потому, что они не хотят расставаться с своим одиночеством. Им одно и хорошо. Женское тело же наслаждает, оно приятное. Женщине больше всего нравится свое тело, даже больше, чем мужчине. Она вообще наслаждается, Ну как классно вообще женское тело. Отлично. Такое расслабленное, красивое, замечательное. Я вскрыл, да? Тайну открыл, да? Ну и зачем какому то мужик какой-то, он же постоянно мучает, что он хочет от меня. Я, конечно, готова выйти замуж, но за такого, чтобы меня не мучил. Чтоб я, как будто мне с собой хорошо, так мне и с ним должно быть хорошо. А если мне так хорошо с ним не будет, я тогда не согласна на такие отношения. Все останешься одна. На всю жизнь. Или поменяешь мышление. Ты должна принять, что тебе будет тяжело рядом с ним. Не так хорошо, как одной. Но одной будешь оставаться иногда, когда он будет на работу уходить ты как бы остаешься наедине с собой, все равно иногда будешь, нет проблем. Но не часто. Чувствуете, люди сами хотят быть одинокими, ничего не сделаешь? У кого такая ситуация? Поднимите руку. Ну вот, выбирайте. тебе вам больше нравится. В возрасте можно уже думать о Боге, не обязательно еще кого-то себе терпеть рядом с собой, кого-то. Но если молодая так думает, то неправильно. Женское тело предназначено для рождения детей, для того, чтобы обалдеть от него, только ходить. Ну ладно. Давайте поговорим по молитве немножко. У кого вопросы вот прямо по самой молитве? Вы судьбу побеждаете, слушаете голос. Что вам непонятно? Ну, давайте, вот, девушка. Не надо уходить от блуждания ума. он Ум блуждает, потому что на него действует память изнутри, память судьбы. Судьба будет заставлять приковывать себе, это неизбежно. Вы не можете от этого уйти. Поэтому не надо беспокоиться об этом. Надо понимать, что если ты сильнее слушаешь тех, кто молится, то ты сильнее приковываешься к их жизни. И от своей отстраняешься. Прикованность слушания тех, кто молится, является силой, отодвигающей тебя от блуждания мысли. Слушай сильнее, прислушивайся сильнее, вслушивайся сильнее. Повторяй, как они сильнее. Потому что когда человек только вслушается, это одно. А когда он так же, как они пытаются повторять, он углубляется в это повторение. Сначала он эмоционально, как они повторяют, Копирует тембр голоса, а потом он начинает глубже проходить в сердце и начинает не копировать тембр голоса, а саму идею копировать. И таким образом он связывается с Богом, потому что идея молитва — это связь с Богом. Если вы не слушаете, то вам хочется спать во время молитвы или вы думаете о чем то Значит, слушание недостаточно сильное. Это значит, что вы не доверяете так сильно им, а доверяете больше себе. Пока человек доверяет себе, он не может победить судьбу. Нужно доверять тем, кто молится, учиться оторваться от себя. Давайте по молитве, да? Вопрос, да? Мы сейчас будем уже тренироваться, поэтому немножко на этом тему поговорим. Да? Хорошо, спасибо. Вот есть проблема, ты молишься, допустим, да? Не является ли эта молитва корыстной? Чтобы решить проблему, молишься, да? Она может быть корыстной, если ты не молишься по факту, а просто клянчишь что-то у Бога. Например, ты ему говоришь, ну давай, но ну не нужна мне эта проблема, не хочу, давай мне это, что-то давай мне, чтобы не было этого, давай. Это не молитва, это корыстное поведение. Но слово «корысть» означает эго или чувство собственного достоинства, или ощущение себя как Личности. Само понятие «корысть» нельзя считать плохим. Просто надо понять, что есть истинная корысть или правильная, а есть ложная. Истинная корысть означает, что я хочу любить Бога. Это тоже корысть. Я хочу служить Ему, это корысть. Я хочу быть в духовном мире, это вот большая корысть вообще. Представляете, все здесь остаются, а ты пошел туда, где нет страданий. Вообще корысть конкретная просто. Нет, почему это неправильно? Это правильно. Просто надо понять, что есть хорошая корысть, а есть плохая. Например, если ты хочешь честно жить, это тоже корысть. Честно жить лучше, чем нечестно. Сто процентов. Но это хорошая корысть. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была сильной, крепкой и поверить в Бога сильнее, по этой причине ты побеждаешь злую судьбу, потому что злая судьба разрушает в том числе и молитву. Человек, который попадает в зону трудностей, он даже молиться не может, у него нет сил. По этой причине ты говоришь Господу, я хочу служить Тебе, на этой стадии моего развития мне трудности мешают. Поэтому бери их, мне хочу, я хочу больше времени тебе посвящать, почему я целыми днями работаю. Я хочу больше думать о тебе, больше молиться, мне надо меньше по времени работать. Я должен быстрее зарабатывать деньги, чтобы мне хватало на жизнь. Зачем я так долго это делаю? Я хочу быстрее больше думать о тебе, больше быть с тобой. Если это правда так, рабочий день сократится. Вы получите возможность быстрее зарабатывать деньги, сто процентов. Это гарантия. И вы победите судьбу таким образом. Точно так же надо сжигать обязательно все препятствия в жизни. Болезни надо сжигать, разлуку надо сжигать, трудности финансовые надо сжигать, долги надо сжигать. Это не является корыстью, потому что это засасывает невежество человека. Болезнь засасывает невежество. Плохие отношения засасывают невежество. Долги засасывают невежество. Человек становится жалким, когда он кому-то должен. Надо убрать это все. Самодостаточная, спокойная жизнь — признак того, что ты много силы времени можешь отдавать Богу. Человек должен стремиться к счастливой, правильной, спокойной жизни. Он не должен быть сильно зависимым от того, что здесь происходит. Но если вы это делаете, служение Богу не с такими мыслями, то это неправильно. Если Бог на первом месте и все для Него — и поэтому я хочу победить судьбу. Еще и потому, чтобы я увидел больше, что он есть. Нет же доказательств без события. Это все просто одни слова получаются. А еще вот мысль привязывается именно к звуку молитвы или к святой личности? И все время как-то бегает, бегает, а потом вообще что то бегает. Лучше к К звуку или к личности? Супер и так, и так вообще. Если ты привяжешься к его звуку, то ты прямо на Бога напрямую выходишь. Потому что у святой Личности, когда он произносит молитву, Бог входит туда, в эту молитву. Ты прямо с ним начинаешь общаться. А когда ты привязываешься к самой Личности, надо знать, что в Личность тоже Бог входит. В святую. Он наполняет его святостью человека. Не только его звук, а также его жизнь. Святость человеку не может принадлежать. Когда человек светится счастьем, это Бог светится через него. Мы не можем только быть, наполняться кем-то, мы проводники. Поэтому если ты Бога видишь через человека, супер, через его звук Бога видишь, что за супер. Если туда-сюда метается, отлично. Видишь и там, и здесь. Смотрите, есть, есть деятельность ума и сделательность разума. Допустим, ты идешь по дороге там и просто там ля ля тру -ля, напеваешь молитву вместо блатной песни. Это хорошо или плохо? Отлично. Отлично, конечно, ты же не материшься в это время. Уже хорошо. В это время никакой победы над судьбой не происходит, просто твой ум находится в благости и все. Ты думаешь о хороших вещах. Но при этом не сильно напрягаешься. Победа над судьбой не происходит, но ничего плохого тоже не происходит. Это хорошо. Но если ты хочешь побеждать судьбу, тогда надо забыть про все. Ты ничего не делаешь в это время. Находишься в неподвижном положении. Слушаешь голос святого человека. Входишь в его сознание и вместе с ним, как он, повторяешь молитву. В это время твой звук становится все тверже, гуще, сильнее, сильнее, сильнее, потом радость такая в сердце наступает, сила, и потом ты уже чувствуешь, можно вспомнить страдание и победить его, и начинаешь параллельно служению также немножко вспоминать, и твоя жизнь она успокаивается под влиянием этой молитвы. Память о событиях больных, которые невыносимо терпеть, становится спокойной. Это значит, что ты побеждаешь судьбу уже. Все. скажи что знаешь так сказать я вот считаю что это правильно но я не уверен в этом нормально можно дать лекцию послушать сказать вот здесь вот говорится об этом человек лучше меня чувствует он уверен по крайней мере внешне делает уверенный вид Какой метод вам помог? Ну, что это значит конкретно? Что вы делали? Я книгу, думал, выполнял правила, о он говорил. Через себя это все Все, значит, вы поверили. Через веру все получилось. А вот смотрите, насчет мяса не надо, пожалуйста, не надо. Не надо мясо бросать. Лев Толстой говорил, что питание без мяса это не диета, это развитие личности определенное, это эстетическое чувство, которое приходит человеку само со временем. И его не надо преждевременно призывать к себе, потому что это приведет к очень большим проблемам. Понимаете, любая вещь, связанная с телом, это опасно. Например, если вы захотели спать меньше, чем вам положено, то вы просто убьете себя. Это приведет к сокращению продолжительности жизни. Если вы меньше сексом будете заниматься, чем вам положено, вы разрушите свою семью, убьете семью, уничтожите ее. Если вы будете есть мясо меньше, чем вам положено, то вы с ума сойдете по этому мясу. Понимаете, все, что касается тела, это очень сильная штука. Поэтому, когда сознание больше устремляется к Богу, оно меньше устремляется к телу. И все, что приходит в этом плане, оно должно обязательно прийти само. Большинство людей не замечают, как они бросили есть мясо. Это приходит просто само собой в течение жизни. И париться по этому поводу вообще не надо. Просто развивайтесь как Личность, от тела отвязываться будет сознание, пища станет другой. Последовательность такая. Сначала человек отвязывается от своего тела, ему легче уже делать зарядку. Первое, что человек побеждает, это олень. Ему легче делать зарядку, двигаться, он чувствует уже, он свободен от тела. Он меньше начинает объедаться, меньше есть, передать на ночь, меньше есть начинает. Увеличивает продолжительность жизни. Больше двигается, больше упражнений, больше свежего воздуха, меньше ненужной пищи. Первая стадия. Вторая стадия. Он постепенно на второй стадии освобождается от ненужной пищи. Причем сначала он учится есть вовремя, а потом только он уже учится есть то, что надо. Сначала вовремя он начинает есть, и а потом то, что надо. И третья стадия, дальняя стадия, дальняя. Он начинает контролировать свою половую энергию. Это значит, что его энергия начинает идти вверх, только вверх. И любовь к своей жене очищается, становится возвышенной. Гарантированная любовь такая становится. Люди никогда не бросят такие друг друга, потому что они видят друг друга очень чисто и светло когда энергия вверх начинает у человека подниматься, это высокий уровень уже развития духовного. Это не просто. В основном у всех людей энергия опускается и давит на половые центры. Появляются сначала мысли о сексе, потом сильное желание, потом человек без этого не может жить. Это естественно для каждого человека. Потому что энергия любви, она не может просто так находиться в организме. Если ты не любишь Бога, значит придет, она будет опускаться, значит. Любой к Богу, она вверху находится, в высших центрах сознания человека. Если человек не может, у него недостаточно любви к Богу, значит, тогда ему кого-то надо любить. У него энергия поднима, опускается вниз, появляется сильное половое желание. Поэтому все эти вещи не надо искусственно как-то все культивировать, это все безумие. Безумцы так делают. Они потом доводят себя до безумия. Я являюсь примером. Могу рассказать вам историю. Это было в 15 лет я пытался контролировать голод. Ну, то есть я занимался брегом и постился сначала один день, потом два дня, потом три дня. Потом дошло до того, что я каждую секунду жизни начал думать о еде, каждую секунду жизни. И потом я начал есть уже, не смог сдержать, сила воли у меня оборвалась, я начал заходить на, на кухню, кушать и потом идти в туалет, и два пальца в рот и вырывать все. Потом пять на кухню. И до тех пор, пока я не понял, что я проиграл, потом начал изучать эти вещи и понял, что есть чувственная память. Когда человек искусственно себя в чем-то ограничивает, чувственная память все запоминает, сколько он не доел, и потом доедает. Человек постится, голодает для похудания, допустим. Он искусственно голодает, у него нет привязанности к Богу, он энергию любви от себя не отрывает, к Богу не направляет, а просто искусственно сдерживает чувства и худеет. Чувства запоминают, сколько доели, Там идет расчет, бухгалтерская книга. Все-все, посчитали, сколько доели они. И когда человек уже сказал, все, я похудел, теперь можно питаться нормально, чувство. Ура, товарищи! И дальше что? Он набирает вес, но есть одна проблема. В тот момент, когда он набрал уже, чувство говорит, я тебя отомщу. Начинает жрать больше, чем положено еще. Представь, человек толстеет, проиграл чувство, не выиграли. И это означает, искусственно нельзя в духовной жизни ничего делать. Больше служим Богу, больше о нем думает, приходит время, кушаем меньше. Приходит время, спим чуть меньше, приходит время, сексом меньше занимаемся, спятся, меньше хочется. Все искусственно, ничего делать не надо это, потому что это безумие. Мало того, что вы себя сначала изнасилуете, потом вы начните дикими глазами смотреть на родственников. Потому что вы не будете переносить, что они, гады, едят мясо. Вы не сможете это терпеть. Будете сказать, выбросите это из холодильника, я ненавижу это, Тища. Страшная ситуация уже начнется, война. У меня один друг, он искусственно бросил курить. Заставил себя просто силой воли бросил курить. И я видел такую ситуацию мы е... он спортсмен такой очень и наборство там такой кирпич такой нормальные кулаки такие нормальные. как у меня голова почти ну в общем нормальный мужик такой крепкий здоровый как шкаф И мы в лифте едем с ним вдвоем и заходит третий человек сигареты прям в лифте курит при нас А тот бросил курить, силы воли. И он такой смотрит на него, такой, краснеет такой. И такой, на него такой, руку такой пошел на него, короче. Я думаю, сейчас будет кровь. Лифт останавливается, мужик выбегает, короче. Этот такой трясется. «Я хотел его убить». Говорю, а в чем дело? Он говорит, он курит прямо на меня. Я не могу это вынести. Я говорю, ну ты сам на всех курил раньше. Он говорит, было дело. Я говорю, неужели, он говорит, а неужели у тебя не возникло такое чувство? Я говорю, нет. Почему? А потому что я никогда не курил. Когда нет привязанности, нет и ненависти. Ненависть возникает, допустим, близкие люди жили, друг с другом жили, не тужили, привязались, один друг друга бросил, другого, дальше что возникает? Ненависть на всю жизнь. Привязанность, ненависть. Любишь сигарету, ненавидишь сигарету. Неправильный способ жить. Поэтому насилие всегда приводит к насилию. Лучше идти путем любви. Можно себя заставлять понемножку, это нормально, но будьте осторожны, надо быть осторожным.